Зой, привет. О, О, Адриан, Адриан, Адриан, просыпайся, просыпайся. О Ты боже, мама, я схожу с ума. Боже, мама, круглый голова. Что происходит. О нет. Ёб, беги, а беги. Хити. Я вам не советую с ними разговаривать. Я... Почему акула такая большая? Не знаю, на меня сбрасывает. Они меня сейчас возьдут. Зря Я там пойду, мне надо там пой... отойти ненадолго. Бери моё, ты слишком сильно. Надо будет отойти? О, привет. Здравствуйте. На... Нужно воевать. Воеводам. А, Это, Это нереальный дебил. Да. Дебил? Это Конечно, война очень напряжная. Аня, нам тимпы нет. Идти. Что Ить. это Ить. такое? Как Ить. с этим Ить. сражаться? Атомная война. Слишком несильная война. Лад, ты тоже сейчас тебя от жизни. Я Видите, слабая. это не настоящий, не майора, не Бражник. Это Сенти. Некоторые, ну маленькие, как я понял, 80, маленькие. Да? Дай мне богу слову. Да. это уже уууу. Это... Да, все хорошо. Ура. Это вообще скольдио? Нет. Это жесть полнейшая. Бегите, бегите, бегите, бегите. Они все на меня. Капец, я на крышу. О, привет! Давайте подружимся. Ладно. Молодец. Надо, больше... надо, надо, надо, чтобы дракон использовал свой этот. Надо, чтобы дракон использовал э, свой. Огнемет, да? Э, нет, чтобы использовал, короче, Ой. этот молнию. Да, это молнию, бесполезно. да, да, да. Молния эффективно работает. Ну, да, надо перезарядить этот. Талисман, а это... Я, конечно, это хорошо. Всё У них, видите, око... Я не понимаю на чего. Это супер-акума. Мега... Тебя сейчас бы скинула, но не хочу. Проблем. Я бы тебя скинул. Так, У -у -у что будем делать? Не, не знаю. Это не но очень сложно сделать. Нам нужна successful. черепаха. Надо. Нам нужна черепаха, да. Щит. Нам еще этот, ну, дракон, Где это, все? конечно, обязательно. Дракон нам очень Давай сильно понадобится. Слышишь? Где Где там там нам, нам понадобится бегаз. А Нет, слияние это не поможет. Поможет. Очень ничего не мы проиграли, все можно узнать. Кэстер Бак, нам нужны да. у... два талисмана. У меня... Это... у меня, я собрал все талисманы. И так Черт, все. Нам нужны талисманы, этот, пигас, лошади, лошади. Нам нужны талисманы, нет, такой, банник -паник нам не нужна. Нам нужны талисманы черепахи я и лошади. Просто и... только прыгнул, и его уже нет. Жи Он только прыгнул, все, его уже нет. Да, очень здорово, им фиксируют, они начинают махаться своей силой. Может, свои мираж используешь? Использовала уже на Акуме. Они людей не трогают, наверное. Им нужны наши... Если я буду бесконечно использовать мираж, то это произведет к чему-то плохому, очень плохому. Я, я не работаю. собирался. А сейчас нету, я иди, я тебе дам. Так, все, все поняли? Ты с объединяйся. ты сопел, ты уже с лесой, а ты, ну ты понял с кем? -то. С рапасом, достань Карапаса. <связывая> Фух. Итак, у нас команда. Я му, м, м, б, я кролик Бак. Это мульти Леса. Это роль <связывая> биньи, <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Ладно, юбочка, юбочка, мартышка юбочка, юбка мартышка. юбка мартышка. Ладно, шутка, шутка, это шутка. Ты макак? Э? Макак в платье? Да ладно, шучу, все, я шучу, я шучу, идиот. Так, ты, короче. Как ты себя сам назовешь? Что? Макака, короче, платье. Ты у нас драгон пас драгон пас. Драгон пас. А ты виспири. Шейк виспири. Вс, давайте. Вот такого. Давайте. Давайте, ребята. Иди, в атаку. Бейте, давайте. Какое Иди. размножение? Ну-ка, быстро соединился. Бегом они соединился. Мочат их, они мочат их. Размножение соединился. Только... Быстро соединился. Три секунды. Он уже соединилась. Так... Мартышка в платье, стой. Мартышка в платье. Сейчас мы Юрий наваляем. Я делаю Делись своим щитом. Отпинай их щитом. Щит намного сильнее, наверное. Я сама отправлюсь с Акумой. Я с Акумой отправлюсь. Все, я всех разбила. Стой, не бей, Может в ней есть акума? Если ты ударишь, а в ней вылетит акума, я нет, не бей. Есть. Так. А, бей, Мартышка в платье. А -а -а. <связь> так, конечно, все понимаю, что сейчас было. отношение Давай, Мартышка вот, в платье. Да. Мы тебя слышим. Она а меня... А к... Почему Хлеб такая жесткая еще? дистанция? Дистанция жесткая. Раз, два. И не получается. Давайте... Ой, я я нифига, она мне бьется тысяча метров. Километров. Да, она на ниндзя, она ниндзя. Она ниндзя. Маю. Так, бог. Давайте мою уничтожим уже. Я, не могу, она я тоже не могу подойти к ней даже. Она просто как ниндзя Я, я ты, к ней подошел. У меня сила... сила использовалась. Платьешки силы. Сила платья. Шлёпа, она. Шляп. Она не люди, она их не Наглая. Я буду доширак, если я на вас обиделся. До свидания, я ухожу. Да, избираешь свои два талисмана. Да. Мы, иди, даже, иди. Май, мы даже акуму убидеть не можем. Вс, мы сейчас. Тут нечто он не единица, Я обиделся. Через карабасым щитом. Маю. майор Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. Маю. делать Я да все понимаю. Но... А, а! Супер шанс. Надеюсь, не будет да. продолжения этой маюры. Да, нам ее надо уничтожить. Давайте а все вместе единица, мы... Мы ничтожишь? можем. Давайте, если мы ее зажмем. Давайте. Да она сденется, никак. Все вместе. Она реинденется. Все вместе, давайте. Загоните нет. ее в угол, в траву, в эту В, в Траву, в траву, в траву. В кусты. В кусты. кусты ее, давайте. Кусты, в кусты, в кусты. Чем быстрее мы загоним ее в кусты, тем... Держите меня тут. Надо трансформироваться. Я использовал никакой дитрансформат. Давайте потом справимся с Акумой. А это, наверное, настоящая майора. Потому что мы ее не можем вообще ни в какую. Еле-еле. Давайте мы справимся. делать Мартышка в платье, давай. Что за... Что, Быстрей, пейте ее, заканите ее в кусты из Нет, мы так долго. Нет, я, я, Лиса, я, я, быстро а? соединились не Всё. Не Всё. Ну, что, щит, надо, надо усилить оружие. Мега Мне надо сейчас меня, усилить мое оружие. урона, ты о чем? Я все, я сдаюсь нет. просто ее. Давайте, А вы Давайте ее туда загоните. Если... Она на меня заперла. Б ⁇ па, рассвета. Загони ее... Я не могу вылезти из акумы. <реклама> а, давай, давай. Молодец. Мы почти ее победили. Мы пробиваем акуму, но у нас сразу... <плама> О, молодец. Она полетела, на дракон, на дракон Она ослепла, но нам это ничего не даст. Да, к сожалению. Ой, не она старик. Отойдему снял слоя, заюсили ваше оружие. Чье? Скидывайте. Иди. Пока Иди. стойте, Иди. не сражайтесь. Вью вот вот зажали, работаем, давайте. Работаем, работаем. Давай, э -э, э -э, Костя, кто такой Костя? Рада, минстер Бак, а мое оружие Алло. Так. Нет, я тебе сказал, не иди трансформироваться. Так, алло, я тебе дал, дала оружие, алло. А, да? да. Сейчас усилим его. Вот Кого задолбались, давайте. А это попали. уже слишком... Ну, Акума рентгенится. Рентгенится. Да, рентгенится. рентгенится. На да, Секунду. Давайте под музычку. Да, под музычку давайте. Иди а, на музычку Где Она... Она... прямо... а? этот. Почти. Это Ладно. бесполезно. у это просто У меня есть идея. Соригенерируется, Алилакума. Я не знаю, есть ли у тебя такая сила или способность, но нам срочно нужен твой катаклизм. Зачем поможет? ты его бьешь, идиот? Ох.